Здравствуйте! С вами снова Георгий Ураган и сегодня мы поговорим с вами о средствах массовой информации нового типа, о блогерах и, конечно, о лжи. Средства массовой информации нового типа поляризуют, тащут к конфликту, накаляют. Лгут и преувеличивают. Пару слов о классических средствах массовой информации. В сегодняшний день они уже утратили свою роль в том, чтобы доносить новостную повестку для своих читателей, слушателей или зрителей. На сегодняшний день новости скорее гражданам доставляют социальные сети. Кто такие сегодня средства массовой информации? Давайте посмотрим на журналы. Даже мирового уровня. У космополитана при том, что он издается на 34 языках мира, тираж составляет суммарный 7,5 миллионов экземпляров. У National Geographic 6,3, у Гламура 5 миллионов. У Антенна Tele7 это Россия, между прочим 3,5 миллиона. У убыточного Newsweek 3,2. У «Бизнес Вик» с его тиражом в миллион экземпляров российское издание закрылось в далеком уже сегодня, в 2008 году. Кто же сегодня средства массовой информации? Похоже, блогеры. Блогеры, у которых миллионы, а бывают и десятки миллионов подписчиков. А ролики даже российских исполнителей порою по количеству просмотров превосходят миллиард. И немало таких, у которых более 100 миллионов просмотров. Трепещите журналы и газеты. В 19 веке создаваемые тогда средства массовой информации, журналы, газеты, стали на службе у своих издателей. Практически всегда они принадлежали каким-то капиталистам, банкирам, правительствам. То есть кто платил, тот и заказывал музыку. Они исполняли определенную функцию напрямую от своего издателя будучи зависимыми. В 20 веке ситуация изменилась, по крайней мере в развитых странах даже в России. Средства массовой информации стали независимыми. Они перестали обслуживать чьи-то интересы. Журналисты стали независимыми, помните, их называли четвертой властью. Они самостоятельно были в принятии решений. Их собственники не влияли на редакционную политику, чем очень гордились. У нас, у читателей, у слушателей, у зрителей было мнение о том, что слово журналиста, его авторитету можно доверять. Ведь то, что говорит нам журналист, это результат его какого-то тщательного расследования, это глубокая работа, это ответственность самого бренда, самого издания, да и лично журналиста, как личного бренда, ответственность за произносимые фразы. Таким образом... Всем нам довелось, посчастливилось пожить в период независимой журналистики. Если и зависела эта журналистика от кого-то, зависела она от рекламодателя. Рекламодатель платит за рекламу в издании. За счет этих средств издания существует, и его тираж растет в зависимости от того, насколько качественные журналисты там работают насколько люди хотят читать такое издание, доверяют ему. Я бы сказал, что влияние это было посредственное, не настолько существенное для нас. И наступил век 21. К чему же мы пришли к 21 году 21 века? На сегодняшний день средства массовой информации, большинство из которых и есть отдельно взятые блогеры, зависят от количества подписчиков, от своей аудитории. Именно количество подписчиков, объем их аудитории позволяет им рассчитывать на какие-то доходы от рекламодателей. И вот эта зависимость серьезная. Если в прошлом можно было бы себе представить, что какой-то журналист не может разместить некую чернушную статью в издании, потому что рядом будет реклама бренда каких-то духов, дорогой гостиниц, может быть, может быть, банка, то сегодня единственной основной причиной и движущей силой привлечения к себе внимания для большинства блогеров, таким образом для большинства средств массовой информации, является способность внимания это притянуть, сконцентрировать на себе. То есть нужно нагнетать, нужно усиливать, нужно гнать чернуху, нужно обязательно негативить, нужно тянуть к конфликту, к скандалу, и за счет этого растет аудитория. Такое зависимое положение блогеров, средств массовой информации в 21 веке делают эти источники ангажированными. Зачастую даже потенциал проигрыша в судебном разбирательстве и выплаты будущих штрафов, каких-то пений за недостоверную информацию принимается во внимание как Естественные потери. Мы увидим ложь, мы видим прямой обман, и это может вполне допускаться, даже при проигрыше в будущем в суде. Результат, который у нас выльется в количество подписчиков, он стоит того. И получается, что мы на самом деле теряем уважение к источнику информации. Мы не верим, но хаваем это все ради цели повышения объема собственной аудитории. Такие источники информации готовы сами в себе рожать конфликт, сами с собой, будучи даже участником этого конфликта, оказывается ради привлечения интереса аудитории, ради роста количества подписчиков. Посмотрите, кто достигает успеха на этом направлении. Какая-то инстасамка. Вот зюба поступок, который привел более миллиона подписчиков. Стримеры просто колоннами направляются в тюрьму, но увеличивают объем охвачиваемой аудитории. Они уже в прямом эфире. Из газовых баллончиков. Стреляют женщин. Столичные полицейские несколько часов назад задержали очередных трэш-стримеров, опубликовавших в сети скандальный видеоролик, где они распыляют в лицо случайный прохожий газ из перцового баллончика. Личность этих сетевых хулиганов установить оказалось несложно. Ведь пока их искали, они вели очередную трансляцию. Они просто бьют их башкой об стол в своих стримах. Но ради аудитории они готовы на все. А что же в нашей песочнице происходит? Недвижимости все абсолютно то же самое. Как же мне нравилась математическая точность. Железная логика Сергея Смирнова. Но что-то я устаю. Все время один негатив. Вы послушайте: Москва банкрот. Метро строится в никуда. Да, все, куда надо, строиться. И не банкротник у Москва. Что это за бред? А Сереж, понимаю тебя, но я-то теряю в тебя веру. Самый успешный по объему аудитории у нас блогер, говорящий о недвижимости: это пожалуй, Глеб Пьяных. Телевизионный журналист, программа Максимум, да. Скандалы, интриги, расследования. После последовательного просмотра нескольких роликов глеба пьяных. У меня лично очень становится тяжело на душе, я плохо себя чувствую. Но не до такого же опуститься до Глеб. Недавно появился такой яркий человек, Владимир Недыхалов, «Пенсионер 2.0», Санкт-Петербург. С прошествием времени я наблюдаю, как и он постепенно перемещается вот в эту темную сторону. Ведь был же у него интересный взгляд на вещи. А теперь что? Жди падение, кризис в Китае станет мировым. Цены на пике сегодня. Я ведь начинаю понимать, чего и в будущем ожидать от Владимира. Владимир, я перестаю смотреть. Ладно, кто-то негативит, но уже куча персонажей просто откровенно на белом глазу. Лгут, лгут аудитории с тем, чтобы получить ее побольше. Посмотрите, вот Стас Решко, абсолютно комичный человек. Гоняется за популярностью Порой хочется, так сказать, лучше бы помолчал. Или вот еще один новый герой, Дмитрий Машков. 460 тысяч подписчиков. Товарищи, если кто-нибудь подписан на меня и подписан на Дмитрия Машкова, я вас умоляю. От меня отпишитесь. Мы разные люди, нам не по пути. Ну или вот еще деятель Борис Борискин. Вы знаете? 565 тысяч подписчиков в Инстаграме. И главное, у всех одни и те же комментарии. Какая классная фотка. По всем признакам абсолютно пустой аккаунт. Похоже, ни одного настоящего подписчика. Некоторые с ним сделали коллаборацию. Ноль переходов, ноль новых подписчиков они получают. Можно ли так лгать? Ну, может, он всего лишь два раза закрутил Нет, родные мои. Все, что там есть, он все и накрутил. Отдельные персонажи просто уже совсем оборзели в уровне своей лжи. Торбусов говорит от таких не быть оказаться. Знаете, ведь можно достаточно долго обманывать кого-то. И многих можно обманывать. Но вот только нельзя обманывать долго и всех. Наступит день. That would be the day. Карма настигнет вас. Все тайное, безусловно, станет явным. Вот эта накрутка, вот эта ложь, она никому не поможет. В какой-то долгосрочной перспективе так действовать нельзя. Подумайте, что вы делаете со своей кармой. Если в прошлом карма могла настичь вас там на страшном суде, который наступит непонятно когда-то, ведь мир развивается по спирали, он ускоряется. И сегодня Карма догоняет вас практически всегда в этой же жизни. Товарищ Борис, ты черешку. Ну подумайте, оно наступит, все станет явным, вы это увидите. И куда тогда вы со своими левыми подписчиками, со своими глупостями, куда вы денетесь? А я, между прочим, планирую покачать некоторых из вас. Ждите, ждите новых выпусков, вы увидите. Как я буду разбираться с подобными болтунами, лжецами, конъюнктурщиками? Если вам интересно, вы поставьте лайк и подпишитесь. В ближайшие несколько недель будет выпуск о таком непорядочном персонаже, где я буду его до косточек разбирать, до деталей. На этом, пожалуй, все. Спасибо. С вами снова был Георгий Ураган.